Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем обсуждать распаковку DeepState 4K и микрофона Fifine A800, по-моему. Ну, типа Game Streaming он еще называется. Так вот. Он звучит вот так. Это без настроек. Здесь настроить, там еще... Я просто его подключил, там чуть-чуть звук добавил на микрофон и все. Ну, я здесь снимаю через ОБС. Что еще, блядь, надо? Вопрос. Что еще надо? Микрофон стоит 5600 рублей. Смотрел я видео, да хуй я, приобретение микрофона, старта, там, э, с чего начинать стримеру. Uh, какие микрофоны покупать, камеры и так далее. Короче, я забил хуйно это все. Это просто хуйня все. Смотрел я там HyperX, Шурики, uh, SE Electronics, S1 или X1, я не помню точно. Нюманы, блядь, за штуку баксов. Я ебал. Это хуйня. Это говно. Звучит просто охуенно. И это Китай. И он выглядит очень охуенно, если честно. Смотрела видосы до хрена. Видела еще один одну бабу там пиздела, что вот <coughs> как отличить Шурика от Фейке или оригинал. И у нее такое. Заебали. Шурик от оригинала, как заебали с этим вопросом. А у него три микрофона, сука, Шуриков сидели на столе. Вот честно, я вам честно говорю. Я уже шесть лет живу в этой грёбаной Англии. Я хоть завтра могу его купить. Я был у друга, у него такой. Разница. Только честно. Блять, практически нихуи нету. Там просто он не ловит шумы со сторон. И все! Вот это вся разница. И вот эти ПБ, ПБ. Здесь тоже неплохие. Он стоит копейки. Это не реклама на микрофон. Я сразу говорю, это не реклама, это просто мой опыт. У меня там были еще какие-то модели, я даже не помню названия, Я даже этого э, три раза. Перед видео, блядь, смотрел на коробку, чтобы э, точно знать название. Он FIFA называется, пиздец, название микрофона. Ладно, так вот так говорит, что вот, вот у меня, не знаю, а типа, ну, видео, которое я посмотрел с этой девушкой, блогершица, типа. Она говорит, что, бля, я не знаю про ваши FIFA, но, там, и, и с электроникой, с техникой и так далее. Это все говно, типа, блядь, а не микрофоны. У меня есть типа шурик. Да иди ты нахуй. Вот я что ей сказал прямо в лицо. Иди ты нахуй. Смотри. Это китайская хуйта. Реально звучит охуительно. Шумы слышите? У меня ничего. У меня в доме просто ремонт. Блядь. И у меня нету какой-то шумоизоляции. Там, или не знаю какой-то хуйни. У меня ничего нету. А слышен, он охуительно. Просто охуительно. Что еще тебе надо? Я не понимаю. Люди, которые смотрят всех этих э, типа распаковка того, распаковка всего. Не берите это-то говно. Э, я уже пробовал. Что ты пробовал, блять? Он, он микрофон тот продержал 5 минут, блядь. Он не пользовался им. Не знает, как он, блядь, работает нормально. настроить себе охуительно. А потом уже, блядь, делать, блядь, какие-то выводы. Сравнить просто. Я смотрел просто в интернете даже вот эти. Взяли HyperX по сравнению с Шуриком, блядь. Вы чё вообще ебанутый? Там вообще практически разницы нету. Что, какой-то мягче, какой-то, блядь, что, какой-то аудиофил, ебучий, блядь. Тебе же надо донести э, говор свой людям, чтобы они тебя нормально просто слышали. Больше тебе нихуя не нужно. Зачем переплачивать? Я реально говорю, я завтра могу пойти купить этот микрофон. Вот Шурик, на, даже Нюман, мне хватит денег даже на Нюман. Свободно. И пиздатую аудиокарту. Зачем мне тратиться, тупо, блядь, в это вложить деньги? Что я буду, блядь, петь, нахуй? Я какой-то, блядь, и Киркоров, блядь, Басков, нахуй. Буду орать, блядь, в этот микрофон, чтобы и чтобы у меня, пиздец, все чисто там было. Ну, нахуй, блядь, это бред. Короче, друзья, смотрите. Есть микрофоны бюджетные, которые в разы лучше, в разы, в разы лучше чем эти, которые они рекламируют, говорят, вот, типа, это хорошее, там, шумоподавление, у меня шума нет, вот, слушайте, я не знаю, честно, я, я не знаю просто, что сказать, Я сам смотрел, я сам я вот начал делать видосики, канал себе сделал. Он у меня с 2014 года канал, но я его никогда не, как не, не прогрессировал или стараться старался там делать что-то прикольное, замутить что-то, видосики снимать не было. У меня времени, я работал тогда, и мне не до этого было. Так вот, есть люди, которые имеют миллионы. Даже те, которые имеют миллионы, они, когда видео делают, они берут вот эти микрофончики маленькие, которые возле шеи ставятся, и не снимают с ними. Тебе больше ничего не нужно. А стримы это, бля, просто, хуй знает, развлечение, думаю. Все говорят, там, деньги делаются, деньги делаются. Они а нихуя. Они делаются, но когда у тебя тысяч человек. тебя Все деньги делаются с доната. Я открою карты. Все деньги на Ютубе не делаются с Ютуба. Все деньги делаются с доната, с рекламы, с этими ссылками на подписку каких-то каких-то там сайтов. Вот это, это деньги, это деньги. Вот так деньги делаются. А не так, что ты имеешь, типа, фолоу, там, тысячу фоллоров, да? И.. Вот, у тебя деньги будут с этого Да нет, это, это бред Это я так Для всех, чтобы знали все правду Ну так все просто Так что я не знаю Насчет техники подумайте Вот, это у меня 4К За 5000 рублей И она снимает очень охуенно Реально она снимает охуительно Ее еще можно там настроить, но у нее настройки такие, знаете, древние Как в 2000 в восьмом-девятом году Когда Fortech, блядь, появился, да, на рынке И ты брал эту камеру Чтоб по скайпу побазарить, да У тебя настольный компьютер был И вот ты херачил Сейчас уже не то Вебки не так уж э, прогрессировали Потому что все Вот вот, я честно говорю Большинство блогеров Снимают на GoPro Вот себя именно не, вот, 4К на GoPro На Кеннонах. И некоторые пользуются вот э, э, шириком, вот ширик на, э, типа расширенное изображение на iPhone 14 Pro Max, потому что они реально охуенные, они охуенно снимают. У меня даже свои ролики, свои ролики, э, вот посмотрите, да, вот на мои ролики, там два ролика снятые просто с iPhone 14 Pro Max. И это реально охуенная тема. Вы мне извините, что я перехожу с темы на тему, но меня уже заебало, я столько видео посмотрел, э, насчет покупки, там, что делать, как делать. Бля, не слушайте, это просто трата денег. Это просто потратить, сука, вот э, им дали, да, э, я не знаю, там в рублях, я не знаю, сколько у вас стоит. 100 тысяч рублей, ну, тысячу фунтов, допустим, у меня, да. Ему дали тысячу фунтов, вот тебе микрофон, мы тебе даром даем микрофон. Ты его э, возьми еще два. Э, те сделай, что не говно. А этот, ну, типа, хороший. И пусть люди посмотрят и купят вот это. Вот это все так работает. Мне ничего никто не давал. У меня э, три подписчика, блядь. И 200 просмотров на все видео. Там я пару игрушек сделал. И вот уже начинаю типа делать видео нормальный. И вот. Вот вся правда, и мне обидно, что некоторые люди, бля, реально это близко принимают и вот тратятся так тупо. Вот просто выкидывают деньги на ветер. Тебе больше ничего не надо. Вот просто послушайте. Звук охуенный. Просто охуенный. Нет у меня без пауфильтр. Он у меня где-то там валяется. Вот он, вот он идет вот такой. Типа там смайлик есть внутри, маленький такой. Я не знаю, если видно, но не, не думаю, что видно. Он, он виден, но так чуть-чуть, только вот со стороны, если посмотришь, видно. Так. так вот. Берите то, что вам нравится. И вы визуально увидели, вам понравилось. А берите лучше, знаете, как Сделать, чтобы вы были довольны. Вот возьмите микрофон с реального магазина. Просто пойдите домой. Попробуйте его. Если он вам нравится, оставьте. не нравится, отнесите обратно. Возьмите другой. Попробуйте другой. Пока вы найдете то, что вам по душе. Это лично мой совет. Камеру... Берите только с магазина, который есть лицензия, есть все это. С интернета заказывать это опасно. Потому что э, я не знаю, там даже с того Алиэкспресса, да. Там такое говно продается, реально. И за пиздец большие бабки. Это не стоит столько. Вот, допустим, здесь в Англии легче. Есть Amazon, допустим, да, на Амазоне э, тут э, берут э, сертифицированный э, продукт. Если нет сертификата, да, который вот именно соответствует уровню, то этот товар там не будет продаваться. Вот так и в магазинах. Есть лицензии, есть проверки на, на продукт. Будьте внимательны. Это, это просто совет от души. Я буду очень рад, если вы подпишите на мой канал поставьте лайк, дадите тему, я посмотрю много, сделаю обзор вот на именно вот то, что говорят люди, и буду сам брать, вот я могу как бы заказывать, потом обратно дать, я могу заказывать и буду проверять с вами, знаете, это будет интересно, проверять вот вместе с вами, и мы посмотрим, это реально то, что они говорят или нет, потому что надо разоблачить, как бы это, это нереально, вот люди из-за этого страдают, они берут, потом не могут возвратить, и... Или ломается, и потом по гарантии там, и так далее. Ладно, хорошего вам дня. Желаю самого наилучшего. Берегите себя. Покупайте офигительные вещи. Китайские, но качественные. И будьте внимательны к своему выбору. Плюс берегите себя. Хорошего дня, успехов вам. Захотите, поставьте лайк, подпишитесь на канал, это если только вы хотите. Это был у меня обзор на микрофон, не буду говорить, на микрофон и на камеру. Если вам понравилось, напишите в комментарии, мы обсудим что и как. Удачи и хорошего вам дня.